кстати, рассказали тут, что, оказывается, содержанки решили отказаться от слова насосала, не подошло им, и заменить на выражение «я создала». Поняли? Прикол? Тебе я создала Porsche Cayenne, да? Я создала iPhone, и меня высадили на трассе. Я вообще считаю, что это мужской косяк, что за секс с вами можно получить автомобиль. Ну, Якубович бы охренел от этой информации. У смысла даже слова не надо целиком называть. А целиком, но ни слова. Я за жизнь сексом ничего не заработала, кроме веселых историй.